В эфире главные новости в студии Антон Гладышев. Переговоры глав МИД России и Украины в Турции закончились без результатов. Лаврову и Кулебе не удалось согласовать перемирие и гуманитарные коридоры, а также договориться о встрече президентов Путина и Зеленского. Мы обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Но прогресса в этом достигнуто не было. Мы договорились продолжить усилия по достижению решения по гуманитарным вопросам на местах. Я буду готов встретиться снова в таком же формате, если будут перспективы основательного обсуждения и поиска решений. При этом Москва передала украинской стороне конкретные предложения по урегулированию. Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ. Это заявил Лавров, и Кулеба не стал опровергать, но ничего не добавил. В принципе, требования Москвы не изменились. Украина должна закрепить свой нейтральный статус, признать независимость Донецкой и Луганской республики Крыма в составе России. Обвинения в адрес Москвы относительно использования нефти и газа в качестве оружия Лавров назвал беспочвенными. Все поставки идут по графику. Но рынок обвалился на заявлениях западных политиков. Глава умеет России трижды спросили о заявлениях Киева про роддом, который оказался под обстрелом в Мариуполе. Лавров сообщил, что за три дня до этого все были предупреждены, что в здании расположились националисты. Впрочем, Зеленский уже не в первый раз заявляет откровенную ложь, которую подхватывают западные СМИ. Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых «зверств», которые э, чинят российские вооруженные силы, э, 7 марта, три дня назад, э, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН э, были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен э, батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец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 Лавров также заявил, что Западу от Украины нужно только одно, чтобы она постоянно работала против всего русского. Кроме того, отметил, по данным спецслужб, создаваемое при поддержке США на Украине биологическое оружие было этнически ориентированным. Тем временем Владимир Зеленский решил добиться максимально возможного числа жертв. Среди населения так военные эксперты прокомментировали закон, который подписал президент Украины. Он позволяет всем гражданам страны использовать любое оружие во время военного положения. По сути, гражданское население выставляют против регулярной армии. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в соцсетях, цитирую, «Это важный закон, который позволяет гражданскому населению без последствий убивать». Конец цитаты. В соцсетях пишут, что... Киев полностью копирует тактику Третьего рейха времен его падения. Когда войска подошли к Берлину, были созданы фольксштурмы, отряды, в которые набирали подростков и стариков. По международным нормам, гражданские, использующие оружие против армии, считаются законной военной целью. Но украинцам об этом не сказали. Президент Украины поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, просил оружие. МВД Германии признало, что на стороне Украины поехали воевать члены неонацистских грузов. Тагис Цайтунг, Шао, а также путь Третьего рейха пока около десятка человек. Также на Украину едут неонацисты из других стран Европы. Как сообщает португальское издание «Экспресс», лидер скинхедов Марио Мачадо объявил, что собрал отряд, который будет сражаться на стороне Киева. Сам Мачадо под подпиской о невыезде ранее он отсидел около 15 лет за убийство африканцев, похищение людей, грабежи и вымогательство. Сейчас у него условный срок за разжигание расовой ненависти. Почти во всех странах украинские посольства вербуют наемников, причем открыто публикуют информацию информацию в официальных аккаунтах в японии власти им это запретили украинские солдаты постоянно используют школы и детские сады в качестве своей базы ставят во дворах боевую технику Украинские силовики грабят магазины. На этих кадрах выносят магазин в Харькове. А это кадры из торговой точки в Токмаке в Запорожье. Двое российских военнослужащих спокойно общаются с продавцами и расплачиваются за продукты. Сдавшийся в плен боец территориальной обороны Украины рассказал, какова российская армия на самом деле. Новости, СМИ говорили о том, что русские пришли, убивают... Города рушат, мародерствуют, насилуют. Это Я вам преподносили, да? Но ну, говорили тогда. А ну, Показывали. а вы дальше служили и что вы увидели? Ну вот впоследствии увидел, как сами военные подкармливали слугойками местных жителей, которых было мало еды. Военные что... российские? Да. Группа наемников движется по территории Украины в сторону Чернобыльской АЭС. Ее цели неизвестны, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Также сообщил, что направил специалистов для восстановления энергоснабжения станции. Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередач советских времен есть, она законсервирована, ее надо немедленно... Восстановить, ну и там же по временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Потому что аварийные э, системы могут работать, но это аварийные, а если отключится? Поэтому надо предусмотреть все варианты. Еще раз повторяю. И военным, и пограничникам проконтролируйте действия этих наемников. Мы не знаем, чего они идут в сторону Чернобыльской станции. Кроме того, по словам Лукашенко, украинские пограничники практически ушли с границы, и никто ее не охраняет, кроме белорусских пограничников, поэтому поручил усилить охрану. Лукашенко также отметил, что Белоруссия не может допустить удара по российским военным с тыла. В среду украинские силовики нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыль. Чернобыльская АЭС полностью обесточена, признал системный оператор Укрэнерго. При этом в хранилище ядерных отходов сейчас около 20 тысяч отработанных ТОП сборок Они нуждаются в постоянном охлаждении, иначе начнется парение радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в регионы Европы, говорится в сообщении украинской компании. Ранее российские военные взяли под охрану Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить терактов. Минобороны России сообщила, что по данным разведки, Киев готовит атаки и провокации, связанные с атомными станциями. Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, сегодня заявили в Министерстве иностранных дел. Отметили, недружественные России и государства злоупотребляют своим большинством в организации и продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Россия не собирается с этим мириться. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России, говорится в заявлении МИД. Россия участвовала в Совете Европы с 1996 -го года. В связи со вступлением в эту организацию был введен мораторий на смертную казнь. Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, перестанет ли Россия участвовать в институтах ЕС, а в том числе в Европейском суде по правам человека, если покинет Совет Европы. По словам Пескова, возможная национализация зарубежных предприятий в России и арест российской недвижимости в Европе и США повлекут обоюдно негативные последствия. В России сейчас идет работа по минимизации последствий роста инфляции. Уже идет реализация ряда мир прорабатываются следующие. Делать прогнозы сейчас сложно. Сейчас что-то прогнозировать дело абсолютно неблагодарное. И это скорее, знаете, гадать на кофейной гуще. Потому что ситуация абсолютно беспрецедентная. Ну то есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие. На прямой связи с нами Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета. При правительстве России Александр Борисович, здравствуйте. Ну вот состоялись переговоры Лаврова и Кулебы. Во-первых, почему в Турции, ну понятно, Эрдогану нужно примерить на себя роль миротворца, она никогда никому не мешала. Почему Москва согласилась на эту локацию и как вы вообще оцениваете итоги переговоров? Ну, по сути, итогов, конечно, нет. А, ну, почему, собственно, Москва пошла, в данном случае, уступки да, по э, переговорам? Мне кажется, именно потому, что действительно на настоящий момент э, мы э, ну, жизненно заинтересованы в том, чтобы спасти э, жизни мирного населения в э, Мариуполе, Карькове и Киеве, да, чтобы э, их, э, собственно, ми мирных, да, так называемый мирняк по военной терминологии, да, чтобы его эвакуировали из этих городов и чтобы вооруженные силы Украины не прикрывали женщинами, детьми и стариками. Да. Поэтому мы готовы тут вести переговоры, во-первых, где-то в ущерб даже некой динамики боевых действий, это раз, во-вторых, мы готовы вести на любых площадках, будь то Белоруссия, будь то Турция, да? тем более, что Турция, в принципе, невзирая на то, что она входит в состав блока НАТО, тем не менее, при Догане ну, занимает такую особую позицию, как в рамках НАТО, так и в вообще, скажем, как ну, скажем так, на международной арене. То есть, с одной стороны, Эрдоган не отказывается от партнерства с Североатлантическим альянсом, с другой стороны, очень часто ведет себя вопреки воле вот этого коллективного Запада. Ну вот Зеленский все ищет встречи с Владимиром Путиным, при этом Кулеба четко заявил, прекращать огонь в СОУ не собираются. Так вот, есть о чем разговаривать с Киевом? А, ну, здесь, во-первых, как говорится, мы видим, что... Зеленский — это не просто хромая утка, а там утка уже фактически без э, конечностей, да, и в этой ситуации Владимиру Путину встречаться с Зеленским, но ну, это фактически, ну, понижать свой статус и вообще э, не говоришь о том, что действительно разговоров пока нет. То есть э, все российские условия, которые были озвучены, да, они являются неприложными и твердо выдерживаются российской стороной. Это… Признание Крыма, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской народных областей Луганских, Донецких областей. Да, это демилитаризация, денацификация. Ни по одному из этих пунктов Киев не сказал да. Поэтому о чем тут говорить непонятно. Александр Борисович, давайте обсудим выход России из этой Европы. То есть, как сказал Песков, это значит и выход из всех европейских институтов, в том числе и из ПЧ. Что будет дальше? К чему это приведет? Ну, если честно, то в последние годы, да, особенно после 2007 года, потому что охлаждение отношений Российской Федерации с Западом я датирую именно этим периодом, знаменитой Мюнхенской речью Владимира Путина, в которых, в общем-то, он ничего страшного не сказал, он все лишь от имени России попросил считать его равноправным партнером и союзником Запада. Но это вызвало у Запада какую-то совершенно противоестественную реакцию, да, и после этого Россию начали давить, в том числе при помощи вот этих европейских институтов. И э, Европейский суд по правам человека, который постоянно штамповал антироссийские решения, выносил какие-то совершенно э, чудовищные вердикты, да, с э, штрафами э, в отношении Российской Федерации и парламентской ассамблеи стран Европы и Совет Европы, где в принципе э, ну, мы за наши опять же, деньги, которые мы платили за их содержание, мы еще ко всему прочему, получали ушаты грязи, на, на, на которыми нас там обливались. В таком случае зачем России правда? это было нужно? Зачем было нужно членство в Совете Европы? Мы до последнего пытались все-таки договориться с Западом. Еще в свое время была в российской элите очень популярная идея глобального акционерного общества. Мы предлагали Западу глобальное партнерство. Мы, наша элита, да, что Запад признает за нами статус партнера, не пытается ломать нашу политическую, экономическую систему. Пусть даже у нас будет не будет какого-то большого пакета акций, условно говоря, 7-10%, может быть, даже пять процентов мировом мировой вот этом акционерном обществе, но нас будут считать своими и нас не будут, что называется, гнобить. Но Запад не пошел даже на эти условия, и поэтому, в общем-то, мы до, до, до последнего держались за вот эти вот, ну, я бы сказал, такие рудименты прошлого, да, потому что пытались до последнего договориться. Но сейчас уже, видимо, настал край, настало время уже рвать с ними отношения. Александр Борисович, спасибо вам за участие. С нами на прямой связи был Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Киев открыл новые гуманитарные коридоры по семи направлениям, в том числе из Мариуполя, Волновахи, а также городов Изюм и Сумы. Об этом сообщила вице-премьер Украины. В среду около 35 тысяч человек. Вместо Сумы выедут люди на особистом транспорте. Из города Сумы люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза тех, у кого нет собственного транспорта. Польша приняла уже полтора миллиона беженцев из Украины. Это данные польской погранслужбы. За сутки прибыли еще 118 тысяч человек. Большая часть это женщины с детьми. В Молдавию въехали более 270 тысяч украинцев. Из них около 169 тысяч уже покинули страну. Более трех тысяч попросили предоставить убежище. Кроме того, за последние две недели более 200 тысяч беженцев перебрались в Венгрию, сообщил, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Число прибывших в Чехию украинских беженцев превысило 200 тысяч человек, но тем временем Азербайджан эвакуировал и с Украины более пяти тысяч своих граждан.